Всем привет! Uh, решил я посмотреть еще на одну игру. Ну, так как кто-то уже знает, что времени у меня мало. И вот вчера вечером лежал-лежал, зашел в Steam. вел опять метку программирования. И вот такая игра. Ну, выбрал. Там много всяких игр, которые я бы не все отнес к программированию. Хотя фиг его знает, как оно его ищет. Но ну, вот такая игра. Hacknet. Отзывы положительные, поэтому решил попробовать что это такое Игра Wild True интересная, но меня что-то раздражает Вот эти тормоза всякие И всего лишь только два видео, и больше видео, наверное, не будет Ну, разве что, если они сделают обновление, улучшат производительность Добавят место Место для этих блоков побольше ну, короче, это, об этой игре больше не будем. Итак, в эту игру я еще не играл, поэтому, поэтому логин. Логина нету, новый сеанс. Так, имя пользователя. CPP просто. Enter. Пароль. <клёх> Пароль. Ага, подтвердите. Блин, неправильно нажал. Так, это типа мы регистрируемся, да? Готово. Ну. Опачки. И понеслось. Что-то загрузка. Много всего. Boot complete. Так. Что-то проявляется. Четырехдневный таймер истек. Инициализация предохранительного устройства. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Интересно, что это такое? Привет. Это странно. Более странно, чем я ожидал. Думаю, мне нужно писать это в прошедшем времени, хотя совсем не хочется признавать, что все это закончилось. Меня зовут Бит. И если вы читаете это, я уже мертв. Печально, Бит, печально. Музыка еще такая Печальная Это с динамикой играет Так, прямо сейчас вы подвержены риску Изучи как Можно быстрее Приступи к серии обучающих уроков Нажав кнопку continue внизу Ого Один из настройки. Громкость, давайте уменьшим Наверное, вот так вот. Так, подключись к твоему собственному компьютеру. Сейчас кликну на карте зеленый кружочек. Вот это такое понимаю. Так, первое, что следует проделать в любой системе, просканировать ее на смежные узлы. Это... Давайте музыку еще уменьшу. Вот так, наверное. Так... <клево> Это позволит обнаружить больше компьютеров на вашей карте. Чем ты можешь использовать. Просканируй этот компьютер сейчас, нажал кнопку Scan Network. Сканировать, хорошо. Так, это все, что от тебя потребуется. Что сейчас потребуется от твоего собственного сервера. Отключись от своей машины. Как? А, вот. А это что? Заблокировано. Ладно, отсоединился. Пришло время подключиться к внешнему компьютеру. Прими к сведению, что попытка взлома системы безопасности другого компьютера преследуется по закону, согласно USC. US, US, короче, продолжай на свой собственный риск подключить к внешнему компьютеру. Вот это я так понимаю. Какой-то внешний компьютер. IP разные, в разных сетях. Ладно. Этот терминальный модуль был активирован. Это будет твой основной интерфейс для навигации и взаимодействия с узлами. Чтобы запустить команду, ее нужно набрать и нажать ввод. Можно сделать анализ системы безопасности компьютера, используя э, компьютера и открытых портов, используя проб. or and map. Проанализируйте компьютер, к которому ты сейчас подключен. Ага. Вот здесь я так понимаю, надо вводить. Хорошо, что там надо ввести? Проба, да? Пробе. Чик. Так, открытых портов. четыре штуки. HTTP, SMTP, FTP и SSH. А, ладно. Здесь ты можешь видеть активные порты, активную защиту и несколько необходимых портов для успешного взлома этой машины с помощью порт-хак. В этой машине нет активной защиты и не требуется открытых портов для взлома. Если ты готов, можно взломать этот компьютер, используя программу портхак. Запусти программу портхак. Ну, давайте. Экзе? Я что, под Windows работаю? Нет. Я думал, все кул работают под какими-то кул операционными системами. Ладно. Порт. Хак. Так, поздравляю, у тебя есть контроль над внешней системой. И ты ее администратор. Так легко? Ты можешь делать с ней все, что захочешь, но все же тебе следует начать со сканирования локальных узлов для размещения дополнительных локальных компьютеров. Проделай это, используя команду scan. Scan. Scan. Никакого результата, не проблема Ладно Так, никакого результата, не проблема Затем, тебе следует исследовать файловую систему Список файловых папок в текущем каталоге ls, команда ls Ну, это мы знаем И что у нас тут, home, log, bin, sys Окей Перейди к папке bin Ну, это, я так понимаю, cd, bin Так, обрати внимание на конфиг вот он, конфиг. О, я классно, он открылся. Так, что у нас тут? Resolution. Цвета какие-то. Спаунинг, фитину. Какая-то муть. Э, точно Windows. -мо! Блин, ребята, ну. Ладно. Так, абсолютно бесполезно. Сейчас нужно заместить следы, прежде чем уйти. <как> Перейди на одну папку вверх, в дереве каталога, используя CD две точки. Окей. Okay. Перейди в журнальную папку. Журнальная папка, скорее всего, лог. А, так я не обязательно команды могу вводить, я могу еще тут клацать. Во. Ты можешь удалить файлы, используя rm. Я так понял, все удалить надо? Ладно, rm звездочка. Ха-ха-ха, вот это я хакер. Взломал и удалил файлы. Так, ты можешь сделать... Теперь отключись. DC, да? Disconnect. Поздравляем, ты прошел учебный раздел данного урока. Для его завершения ты должен указать расположение ID процесса в этой обучающей команде... И kill его, убить его. Э -э, команда help, давайте help. <клёх> <клёх> Во, походу, вот это PS нам надо узнать. Э -э, ID всех процессов. И убить его. Kill 203. Ужить. <клёх> так, что это письмецо мне пришло? А ну-ка, первый контакт. <клёх> Привет, я тебя не знаю и, к сожалению, никогда уже не узнаю. Но если ты это читаешь, то ты единственный человек, который может все исправить. Ну, конечно, если ты случайный человек прочитал. Единственный. Ладно. Я сейчас в ловушке, выхода нет. У меня недостаточно времени и мне нужна твоя помощь. Но сначала ты должен кое о чем позаботиться. И чем быстрее, тем лучше. ОС Хакнет не должна была быть выпущена такой, как сейчас. А, это типа такая операционка, хакнет. Windows, да, там? Я понял. А, как сейчас, через некоторое время автоматизированный трекер самоактивируется. <похрилось> Мы не можем этого допустить. Подключись к собственному узлу сети. Затем найди и удали файлы Security Tracer.exe. Как только ты это сделаешь, сразу ответь на письмо. И поспеши бит. 0. Заметка. Что за заметка? Руководство по навигации в хокнет. Ага, либо экранное меню. <кười> <кười> <кười> Автодополнение команд. Так, ладно, что он мне сказал? Что-то надо удалить. А, вот этот. Вот этот файл, да? Ладно. РМ, табуляция, не работает. Security. файл not found. А, Что дальше? Сюда, по-моему, да? <coughs> Ответить. У. Делает это, короче. Делает это. Так, письменицу, собираю инструмент. <смех> Отлично. Это на время обеспечит твою безопасность, по крайней мере, от собственного компьютера. На тебе кое-что понадобится. Программы портхак мало, чтобы взломать, взломать современные компьютеры. По крайней мере, те, которые представляют интерес. Советую для начала заглянуть к моему другу. <смех> Его ник Вайпер. Да, ник ужасный, признаю. Он... По правде говоря, он не самый яркий карандаш в палитре, но у него всегда есть полезный код. Ты без труда проникнешь в его файлы, а вот найти что-то годное будет сложнее. Думаю, можно игнорировать обычные файлы, то, что выводят программы, например, логи и rc. Ищи файлы .exe с необычными именами и другие подобные материалы. Чтобы загрузить файлы с другого компьютера, используй команду scp. Так И че 51 177 Да у него А это а, Блин А какие команды там были Просканировать сеть Я же уже почти хакером стал Блин, что делать Ладно, ссылка Блин, блин, О, вот он Все оказалось легко Краткая справка А, сканировано соседних узлов А ну-ка Скан. И чё? Скан требует до, э, админских прав? А, а, а, у, так я же вроде на своем компе. Ладно. Получается отсоединено. Сейчас я подключусь к этому, да? А, ага. Дальше. Проб. Анализ системы безопасности. Проб. О, Открытые порты необходимы для взлома. Ноль. То есть для взлома ничего... Э, ну, не, нечего, короче, тут ломать. Дальше. Порт. Хак. Это что? Это мы типа взлаву мы Да? Так, подсоединились. Ооо. Теперь посмотрим файловую систему. Home. Uh, email draft. Можешь выслать еще 2000 баксов? Ты бы мне очень помог. Красавчик. Эй, а как. А, вот так вот. Ладно. Uh, может что-нибудь. Прокси-серводный текст. А давайте скопируем на всякий случай. Давайте попробуем. Uh, SCP. Как он называется? А, -э С, табуляция. Нажал. О, скопировал. Ладно. Заметки. Наконец-то получилось скачать с торрента вновь новую хакерскую прогу сервера, о котором ты говорил. А, ютуберс. Фанаты Ютуб. Капитан Спиннесли бывшая ска ли улыбка серверного ну, короче так вот еще под директория а, ладно них ну нафиг логи какие-то бинари ну что только одна этот с необычным именем scp SS. -Hack. Так, скопировали. Ну. Ну. Ну. Это что? ты ничего. Это ж логи, Правильно? Хотя расширение здесь, смотрите, какое. Я так понимаю, вот это еще... Эм, блин, непонятно. Таргет. Я хочу, чтобы вы не просите сервер. Джей э, Короче, надо отключиться, да? Закрыть. Как тут отключиться? По-моему... <coughs> э, вот так вот мы делали. Сейчас. Help. Ну, PS... Нет запущенных процессов. Ладно. Дисконект, да? Отключился. Давайте сюда подключимся. Почтовый сервер. А как я там... Какую команду? Порт хак, да, по-моему. Слишком мало. Ой, э, а как мне сломать? Наверное, я никак не сломал. Ладно, подключаюсь к себе. Так, что тут? А, когда за закончишь, ответь на это сообщение. Отправить. Так, первый полет. Поздравляю, не, не знаю, преуспел ли ты в этом, но если ты это видишь, то уже что-то нашел. Здается мне, что это что-то реально полезное. Ты должен попробовать сломать один из моих старых серверов. Если бы, имел себя, имел долж, Если бы Viper имел у тебя что? Если бы Вайпер имел у тебя должно быть все, что нужно, чтобы войти. Видимо, перевод какой-то кривой. Помни, что все дополнительные программы при запуске всем мы, наверное, дополнительным программам при запуске нужен номер порта. Вот так. Ага, найди порт, который тебе нужен и запускай. А, если ты еще не знаешь, есть автодополнение команд по клави клавише Tab. А, ладно. Руководство по самому безопасности. Так, cat, cat. Сканирование. А, анализ. Надо было не порт хак, было там анализ систем безопасности. Ладно. Чтобы узнать открытые порты Проб Например Короче, эту типа надо сломать А ну-ка, SS Хак Не, нам надо Вот так вот, проб <coughs> О, есть порты uh, uh, Open порт один порт требует взлома, значит SSH. Один или как? Ладно, проб я сделал потом. Порт хак. Давайте вот так. Вот. Порт хак. Чё? Блин, что я не понял. Ну вот, смотрите. Один порт есть, да, который нужно взломать. Я так понимаю. Да, ну, давайте 80. Ладно. 25. Ладно. 21. 22. Как эта память недостаточна. Ну вы что такое несете? <смех> <смех> Закрыть за... А, я открыл заметки, всю память выжрал, я понял. Так, это типа взлом идет. Чик-чик-чик-чик. Опачки, сломал. Что дальше? А что дальше делать, делаешь? М -м -м. Скан? Нет. Не Нет, ну сюда же, правильно? А, -а, -а. проб системы Этот открытый? Да, все, я понял. А -а -а -а файловый систему нет файловый я что-то не зашел логин блин а что надо было сделать <coughs> найди порт который тебе за нужен запустил но запустил и чё? Блин, фиг его знает Ответить Как это не выполнил? Я же запустил, я же сломал <quizás> Вот же Что-то я не вкурил Что-то я тут натупил уже Обратно выходящее Так Еще раз а, Ну вот, помни Найди порт и, э, и запускай. Ну хорошо, веши ты. Порт хак. Ну вот же, открыт он. Как мне его запустить? Help. Так. Эм. Подсоединяет к внешнему компьютеру. Так. Connect. Давайте IP-223. 250, 137, 120, 123. Ну, логин, откуда я знаю, какой логин? Сканировать сеть требует. Что-то я пропустил, походу. Что-то надо сделать. Как мы предыдущий ломали. А, вот, краткая справка Давайте еще раз прочитаем Так, ну блин, лагает, конечно, капитально FPS просто сейчас 8 Блин, на чем вы пишете такие игры? Ну, реально, сейчас смотрю 8 FPS О, 22.30 так, загрузка, скан, порт-хак, взлома активной защиты. Но я же порт-хак уже использовал. Порт-хак. <coughs> Слишком мало открытых портов для запуска. Хорошо, SSH, крэк и какой там, 22-й был. Ой. Проб. Ну, 22-й. Обнаружен о а, а какой это комп? Подождите, вот этот. обнаружен прокси, обнаружен firewall А ну-ка. 21 25. Нет. Подождите, у меня надо. Да. Ну двадцать два недостаточно памяти, я задолбал. Сейчас опять ломаю. Какая-то ерунда. Ну, взломаю ее сейчас, и че? Взломал, правильно? Правильно. Проб. open Как не запустить? А какие еще команды мы использовали? Порт хак. Блин, ну давайте 22 вот так вот Блин, наверное, надо было указывать номер порта. Вот, да, что-то я тупил. Ну, извините, бывает. Так, что нам тут надо? А Сканировать сеть, ничего, файловую систему. Home. Ого, сколько тут всего. New folder. Это тоже как то folder логи Нам не надо. Бинарники нет. Так тут ничего нету. Тест файл. Hobbys terminal. White. Краткий справочник. Если хочешь переименовать. Так, help один, help 2, help 3. Три страницы, да? Help 1. Help 2. О, oh, точно. Help 3. Круто. Круто-круто. <coughs> так, help 2. Вот, тут тут разные хелпы есть. Хорошо, что я сюда залез. Help 1. Вроде все команды есть, да? А где копирование фа А, вот, копирует файлы с именем с удаленной машины. указанного как вот, все. Нормалек. Значит. Значит, нам надо линять отсюда. А вроде бы здесь ничего больше нету. Никаких экзефайлов. Тогда... PS. На no уранинах тогда disconnect. Есть. И надо ответить. О, есть. Прошел задание. Так, отличная работа. Здесь становится все труднее. Хочу попросить о продолжении. В последнее время я немного не небрежен. Вот от чего все эти неприятности. Вот почему я пишу это в первую очередь. Дело в том, что на некоторых компьютерах есть логи, которых лучше бы там не было. Помни это. Даже если забудешь все остальное, я тебе говорил, будь аккуратен, удали логи. Если ты еще их не удалил, то сделай это сейчас, так как... Все, что ты делаешь на любой современной АЭС, отслеживается и регистрируется в директории лог. Просто зайди туда и удали. И удали. Ладно. А, ну, это я знаю. Пьюм. А где вот это? Да? Ну, давай-ка подключимся. Вот так вот. Фохак. Так, где у нас SS? Hack 22 Потом потом. Да. Все, потом что я использовал? Я использовал под хак. Да зачем мне заходить на удаленный компьютер, чтобы удалить логи? А логи я удаляю, чтобы.. Uh, не узнали что я тут был так если бы я туда не заходил бы то никто бы и не узнал какая-то дурастика типа ну я понятное дело это типа обучение полис-репорт номер для жалоб <coughs> так давай-ка скопируем тебя uh, а как там копировать давайте help s и -E и -E -E. Лаптоп Так, это мы скопировали Себе uh, <свеч> Что-то у товарища произошло Удалим все А, в бинарники надо еще зайти Точно Вдруг там какой-нибудь файлик XXXDLL Мы-то знаем, что это за файлик ну вроде все да давайте влог еще зайдем опять смотрите смотрите что творится удаляем и нажимаем disconnect. чик чик ответить отправить отлично если ты ты это видишь то все сделано хорошо и может это действительно чего-то стоит или мы слишком надеемся? Кажется, что слишком надеяться. Я осознал, что у меня просто нет времени написать все это. Слишком много, чтобы можно было разобраться. Я не успел ничего. Я должен тебя еще о кое-чем спросить. Есть группа, она действует через энтропию. В данный момент они принимают свои ряды. Они бы большему смогли тебя научить. Когда будешь готов, я с тобой свяжусь. Как это ты уже мертв, бит? Ты забыл, что ты писал? Свяжется он со мной. Насчет entropy Ты должен обойти прокси-сервер нескольких терминалов. Открывай командой shell. На компьютерах, где у тебя есть админский доступ, должно быть достаточно, чтобы перегрузить его. Совсем забыл. Если будут проблемы, я прицепил еще сетевой архивный инфосервер. На нем куча полезного. Образовательные сетевые архивы. Тестовый сервер. Ну. И чё И ничего. А, вот это красненьким. Это, по-моему, там попробуешь фиг взломаешь. Так, тестовый сервер. А это чё образовательность и архивы shell компактный, требующий мало памяти дистанционный процесс, запущенный на отдельной машине, которым можно управлять через любое соединение эти удобные процессы полезны для многочисленных задач хотя их возможность определяется типом запущенного процесса в сети часто используют следующие функции перегрузка, ловушка так, перегрузка. Эти процессы предназначены для тестирования сетей и прокси-серверов. Нагружают целевую машину мусорным трафиком с узла, где запущен Shell. Что переполняет память прокси-сервера. И поглощает процессорные ресурсы. Ловушка в этом режиме Shell оповещает пользователя о подключении к его машине чужого пользователя. И позволяет запустить генерирующие трафик. Ветвящиеся процессы на всех машинах, подключенных к данной. Фу, блин, что делаешь Что у нас запустить? А, ну да, для. Так. У нас там было, да. Проб. Открытые порты необходимы для взлома. О, фаервол и прокси, а как нам это обходить? А -а -а. Это, наверное, не прокатит, конечно же. Ладно, я понял, надо к себе. Вы администратор, запустим шелл. Ч дальше? Вот так вот. И чё? А как мне эти фаерволы обойти, а? А, во, ловушка. Смотрите, форсировать. И чё делается? Непонятно пикает только а вот я понял ловушка то если я обнаружу что ко мне кто-то подключился то а это типа генерит там мусорный трафик понятно ну да ладно что и чё получится прокси типа сломается Пик, пик. Прокси обойден. Вот так вот легко, видите, хакером. Програмку такую запустил и все. Оно пикает, конечно. Но, но, как вы видите, все ломается. Ой, блин, я испугался. Но ведь у меня же не Windows, значит это в игре такая штука. Это пользователь Windows, кстати, могли бы немного ужаснуться, играя в эту игру и получить такой синий экран. И. А, я, короче, типа загрузил его мусорным трафиком, и получается тот компьютер или мой Перезагрузился. Ну, что-то я не понял, нифига. Давайте еще раз. А, у себя Shell, запустим. Шел. О. Не-не-не-не, нам сюда. Во. мод проб. Так, прокси обойдем. Так, ладно. А, на сегодня, наверное, все. Резко так прерываюсь, потому что сейчас был звонок. Короче, надо туда-сюда. Митинги, физитинги. А, вот. Ну, надеюсь, какой-то краткий обзор этой игры я сделал. А, возможно, еще одно видео сделаю. Не знаю. Как, как будет время. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Ну, кстати, игрушка вроде бы ничего. Но я не знаю, что там будет дальше. Кстати, кто играл в эту игрушку, напишите в комментариях. Что и, и как там дальше. Интересно или не интересно. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.